«Я не Андрей, я андроид. Меня вообще ничего не волнует, не беспокоит». та -дам! Всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает делиться с вами самой интересной и актуальной информацией из мира игровой индустрии. Ну и в данном выпуске речь пойдет о такой новой игре, как Elden Ring. Покажу и в деталях расскажу про геймплеечек данной игрушечки. Ну и в конце, конечно же, я назову дату выхода игрушечки в релиз. Ну что ж, об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске. Поэтому поставь авансиком лайкос под данный видос. Мне очень нужна важна твоя поддержка. Но взамен за твои лайки я буду продолжать радовать тебя такими годными проектами, как Elden Ring и не только. Ну а мы, конечно же, начинаем! Мы, во-первых, коротко про Elden Ring. Что это у нас, собственно, такое? Это у нас ролевая игра в жанре фэнтези. Действие игры разворачиваются в мире полном тайм и опасностей. В Междуземье владение королевы Марики Бессмертной разбилось великое кольцо Элден, источник силы древа Эрт. Вскоре отпрыски Марики полубоги завладели осколками кольца Элден, великими руинами. Однако, обретенная сила развратила детей королевы и они развязали войну раскол. И от них отреклась великая воля. Теперь же благодать ведет погасших, лишенных золотой милости и изгнанных из Междуземья. Живые мертвецы, давным-давно утратившие благодать, отправляйтесь в Междуземье через Туманное море и предстаньте пред кольцом Элден. Но из ключевых моментов, которые стоило бы отметить, нас ждет совершенно новый волшебный мир. Также наш, нас ожидает фирменный игровой процесс, где мы создадим своего собственного персонажа, с продуманной ролевой игрой. Да, это если коротко говорить про то, что же из себя представляет игрушечка Elden Ring. Ну и давай, собственно, перейдем к геймплейной части этой игры и из деталях посмотрим, что же геймплей из себя представляет. Итак, начинаем мы в совершенно новом месте, да, совершенно новым игроком, который даже не представляет, какие приключения его ждут. Да, у нас есть некоторые древоспособности, у нас есть некоторое обмундирования и мы направляемся смело вперед на к приключениям. Нам также будет доступен вот такой вот вороной конь, на котором мы будем преодолевать это самое Междуземье и следовать неизвестные места. Также по пути нам будут встречаться различные какие-то мероприятия в виде случайно проходящих каких-то а, существ. Ну, а то и самым, конечно же, главным аспектом игры станет сражение с неподражаемыми великолепными боссами. Да, вот один из них... Сейчас перед нашими а, глазами. Это какой-то охреневший просто драконище, да, каких еще мир не видовал. И он пытается с нами сейчас совладать Это, я думаю, мы попытаемся с ним совладать Но мне кажется, что все шансы на стороне у этого чудища Вы посмотрите только, каких он гигантских размеров Как мы видим, у нашего героя есть за пазухой, значит, несколько интересных э, фишек против него Но они, как видим, не помогают а Наш герой постоянно покусанный, валяется в грязи Даже на лошадке Смотрите, он на лошадке успевает, убегает и наносит ему всего лишь один удар по шее От которого, мне кажется, этому дракону совершенство Совершенно ничего не стало хуже. И он готов... Подождите, а каким образом вообще герой завалил этого дракона, да? Плюс еще и глазик ему выколол. Охренеть просто. Да не верю я, не верю, что так просто. Да, это все постанова. Да, ну таким вот образом будут выглядеть у нас исследования. На пути нам будут попадаться различные всякие э, NPC, существа, которые будут нам давать некую информацию по принципу, куда же нам дальше идти, что нужно делать, как вообще здесь обстоят дела и так далее. В данном случае это вот такой вот непонятный Понятного плана горшок, который просто-напросто застрял у нас в земле. Да, он нам что-то интересное рассказывает. Потом по ходу действия мы ему, видимо, каким-то образом помогаем. Да, может быть, какую-то ему микстурку даем или лопату просто берем, какую-нибудь штыковую. Да, в данном случае дубину и по заднице. Конечно, самый лучший выход из положения надавать горшку как следует дубиной по заднице. И он у нас сразу же выскакивает из своей... Лунки и готов к конструктивному Диалогу, вот такой вот У нас собственно говоря персонаж И таких будет в игрушечке Elden Ring Достаточно много попадаться Различных NPC, которые будут Говорить, что нам и как дальше Делать, да, в данном случае у нас Герои беседуют, да, он нам что-то Втирает, что-то рассказывает Мы получаем информацию и движемся Дальше, тут нас немножечко Значит, показывают, каким Образом у нас будет выглядеть Мир с высоты птичьего полета вот здесь мы стоим сейчас на уступе на одном и смотрим, как же у нас красив этот мир, как мы можем далеко заглянуть. Плюс показывают нам сразу же карту, которой можно воспользоваться. Это полная карта Elden Ring, да, куда мы, где, которую мы можем вот таким вот образом перемещать. А, также нам показывают, что мы можем на этой карте ставить разнообразные меточки, да, и отмечать какие-то важные для нас а, места. Изначально, как мы видим на карте, совершенно никаких меток нет, то есть ничего не помечается, просто какая-то общая информация. Ну, вот таким образом мы можем ставить метки по нашему а, усмотрению. Да, все для удобства, как говорится, игрока. Но вообще... Разработчики говорят, что игрушка достаточно хорошо, достаточно сильно будет похожа на игрушечку Dark Souls, да, особенно по своей боевочке и э, именно по тяжелости боев с боссами, то есть они будут достаточно хардкорные здесь боссы, поэтому не ждите легкой прогулочки, а вот таких прыжков, да, как сейчас прыганул наш герой на своем коне, э, будет здесь Навалом просто и на каждом а, шагу Для удобства перемещения Да, вот таким вот бодры, бодрым образом Мы сможем перемещаться на нашем вороном коне Как это говорят нам призрачный конь будет дан И вообще мы тоже играем за призрака То есть это не человек Это призрак, заблудшая душа Который вроде как пытается найти себя В этом а, мире да, в данном случае у нас бежит дальше и следует этот замечательный, красивый а, мир Графони в, в игре, конечно же, на достойном уровне И сейчас нам демонстрирует, каким же образом, да, можно будет а, подсматривать даже вот таким вот образом В а, подзорную, типа, трубу, да, с а, увеличенным зрением Да, вот таким вот образом мы детально рассматриваем, что у нас делают NPC-шечки наши, да, вдалеке Вот там вот, да, берем себе ключевое место за основу и двигаемся туда Да, вот таким образом у нас будет выглядеть и Инвентарь нашего персонажа, где тоже все достаточно удобно по полочкам разложено, где можно будет посмотреть свойства всех ингредиентов, всех предметов. Да, мне кажется, достаточно удобный, на первый взгляд, инвентарь, но а, как это будет на самом деле ощущаться, посмотрим уже а, реально в игре после выхода в ее а, в релиз. Так, и тут наш, наш персонаж скрытную атаку, смотрите, осуществляет, убивает он этого стражника, да-да-да, просто втихушечку с одной стрелы, и плюс еще добивание демонстрирует нам он, да, таким вот образом... У нас будут выглядеть у нас скрытные бои. Ни хрена себе у него меч какой, а таким только траву косить. <с> Смотрите, еще одно убийство, но только уже а с приемом сверху именно атака. Плюс он зарубает его до смерти. И тут еще один стражник выходит. Да, враги здесь достаточно хардкорные. И от каждого удара будет зависеть, выживешь ты или же нет. Насколько я помню, в Dark Souls именно и было так, что ты можешь от одного-двух ударов откиснуть насмерть. Здесь, думаю, такая же будет, такой же принцип боевочки. Поэтому наш герой постоянно. Ищет возможность уклониться от вражеской атаки Или же защититься от нее Ну и тут он, смотрите, у нас открывает какой-то секретный сундучок за, за которым, собственно, он сюда и шел Это его ключевая цель Мы В цель мы нашли какой-то или осколок, или же а, огонек Тут наш персонаж призывает, использует свои способности Призывает целую армию каких-то существ, да, каких-то духов Которые помогают ему... В бою, да, это своеобразный такой Собственно финт, который будет Использовать наш игрок, в зависимости, видимо От того, по какой ветке развития он Пойдет, а так как у нас это РПГ Веток здесь должно быть немало Да, в данном виде мы В, в, в данном случае мы видим бойца какого-то Который умеет обращаться еще и с магией Неплохо так, ну и опять нам демонстрируют Шикарный геймплей и частично Говорят про мультиплеер, что якобы В игре будет возможность Пригласить своего напарника И совместно с ним уже творить какие-то а, делишки Как видишь, только что они вдвоем сейчас Скооперировались, напарник ушел вперед А наш персонаж как какой-то затупан Почему-то так долго думая Думает не прыгнуть ему Или же а, нет, ждет, когда ему помажет Эта девчуля, ну давай уже подойди к ней Подкати, скажи что-нибудь пару ласковых слов Она может тебе точно согласиться а, Даст, и, и они идут дальше они идут дальше исследовать здешние места уже в кооперативчике. Тут они у нас, значит, бредут по каким-то бредовым местам, по бредовым лесам, где ходят какие-то ужасные монстры, в режиме скрытности это все дело проходит. Я так понимаю, все для того, чтобы не попасться в рот этим чудовищным созданием. Вы только посмотрите, как они выглядят, блин, из какого-то хоррора, как будто бы какие-то ублюдки, но... Наши персонажи поэтому и крадутся, видимо, с ними достаточно сложно будет совладать Если ты попадешься, как говорится, то они тебя сожрут просто-напросто И тут, смотрите, дальше у нас в кооперативе а, битва с боссом первым, да, так, таким достаточно а, жестким Смотрите, каким образом ведется боевочка То есть а, главный герой старается уклоняться и уходит от каждого удара Либо перекатик, либо какой-то блок Но чаще всего он держится на расстоянии и настреливает издалека Сейчас прямая атака проходит по союзнику а, Наш главный герой стоит в стороне да и тут реально каждый удар он будет фатальным практически поэтому и придется уклоняться вот атак вот таких вот а, боссов Смотрите, он похоже, нет, еще не расправился Я думал, союзника уже завалили, но Смотрите, у наших героев вроде как получается Но вроде бы получается Да, смотрите, какими интересными эффектами Жахает наш, значит, противник Этот мини-босс Да, наш союзник применяет какое-то интересное заклинание прям которое просто заваншотило Этого парня Ой, как я не завидую этому боссу Мы про... Они просто вдвоем в расшатали на куски И тут дальше наш персонаж путешествует на коне И следует красоты и разборки Различные места мира Элдон Ринг. Да, таким образом мы, значит, забираемся на стеночку Таким образом мы паркурить умеем Смотрите, он прыгает, как весело и бодро Со ступеньки на ступеньку Прыгает вниз, кстати, прыжки очень с большой высоты Видимо, не наносит никакого существенного вреда Раз, смотрите, он так без, без страха прыгает Не боясь за свое здоровье Здесь нам демонстрируют то, каким же образом будут Вестись исследования подземелья различных Да, вот он только что вошел, да, в подземелье У нас, видите, бесшовный такой переход Без дополнительных загрузок, подгрузок, это очень удобно, как по мне... Да, я считаю, что это несомненно плюс в РПГ-шках, потому что обычно мы привыкли видеть, как у нас а, локации подземелья загружаются каким-то образом отдельно. А здесь, друзья, друзья мои дорогие, подземелья будут выглядеть а, бесшовными. И вот таким образом игрок спокойненько может по ним перемещаться. В подземельях нас также ждут различные ловушки, как, например, вот тут какие-то а, топоры падающие сверху. Также нас ждут в подземельях какие-то всякие мобы типа скелетиков. Да, и, наверное, еще кто-нибудь похлеще будет зажигать в нашем приключении. Тут, смотрите, нам союзник... Оказывает, что здесь надо разломать стеночку С одного удара она буквально исчезает Это какая-то иллюзия, видимо, у нас была Это, да, не помешало нашим игрокам а, додуматься Что здесь, оказывается, стеночки нет и ее открыть Ну и таким же образом опять забирают они какую-то реликвию специальную, да, важную И уходят дальше к своим приключениям Эти штучки, да, видимо, очень важны, которые они собирают И будут помогать нам в нашем дальнейшем а, приключении Тут, значит, наш игрок отдыхает, видимо, после тяжелого а, боевого дня Возле, типа, костер. Рокот или что ли перед ним там, или какая-то кучка праха, которой, в принципе, ему достаточно для того, чтобы чувствовать себя бодрячком. Здесь, смотрите, нас девчуля какая навещает. Интересно, что эта девчуля задумала? У меня сразу же какие-то мысли нехорошие в голову лезут. Девчуля, давай уже не таи от греха подальше. Лучше расскажи сразу, зачем ты сюда а, пришла. Девчуля нам ничего рассказывать не хочет. Она просто-напросто преклоняет перед нами колени. Ну и, наконец-таки, открывает свое а, великолепное лицо. Достаточно симпатичная у нее, смотрите, физиономия, но только с глазиком, смотрю, беда, видимо, тоже пострадала в какой-то а, передряге. Ну, ничего, придешь к нам, мы тебя излечим, да, и золотаем, будешь как новенькая. В, же, в данном же случае нам сейчас демонстрируют какие-то огромные а, локации, это типа какого-то гигантского замка, да, куда нам предстоит наведаться в наших приключениях для того, чтобы продвинуться дальше по сюжетику. Тут нас игрок натыкается на какого-то тоже интересного NPC, а, который скорее всего нам даст какой-то продолжение квестовой какой-то цепочки да вы посмотрите на доспехи на анимацию как развиваются волосы у нашего персонажа как развивается его костюмчик достаточно интересно Достаточно свеже вообще выглядит графоний, да, на всем, на всем этом фоне, да, но напоминаю, что игрушечка еще не вышла в релиз, ее релиз будет немножечко попозже, да, и, ну, и дате релиза, конечно же, я назову в самом конце этого видео, поэтому смотри, пожалуйста, до конца, дальше будет гораздо больше интересной, крутой информации. Продолжает наш герой беседовать с этим НПС, НПС ему э, что-то продолжает рассказывать, дает какие-то инструкции, как и что делать дальше, наш персонаж это все, это все слушает и делает определенные выводы, естественно, двигаться дальше и следовать дальше этот замечательный э, мир. Тут какие-то ворота перед ним огроменные а предстают и он э, открывает вообще их без какого-нибудь труда, видимо уже он сделал достаточно для того, чтобы пройти... И тут, смотрите, его встречает какая-то ловушечка. Опа! Наш герой сразу же ретировался, быстренько передумал. Нет, туда я не пойду, пока не выпью медовушечку какую-нибудь, да? И не стану побыстрее. И только после этого наш герой, смотрите, решил идти а, в обход. Иногда будут, да, такие ловушки встречаться, которые прям просто непредсказуемые и придется реально попотеть. Ну и тут, смотрите, пошел он в обход, и опять а, натыкается на проблему в виде стражников, с которыми придется а, биться. Посмотрите, какие они... А, Какие они юркие, да, и какие они проворные, да. И, и встречается, это обычные рядовые NPC, которые встречаются по несколько а, штук. Против которых также придется применять свои навыки. Ты не думаешь, что можно быть просто так их завалить? Нет, они достаточно хардовые и... Могут вынести тебя буквально с двух Или же с одной тычки, если хорошо приложится. Тут у нас демонстрирует Что он умеет стрелять из лука, наш персонаж Очень хорошо, что у нас будет такая возможность Вообще в игре, я смотрю, из боевочки Это у нас как меч, так и луки, так и магия Будет участвовать, да В данном случае нашего персонажа просто подрезает Посмотрите смотрите, какой необыкновенный момент Просто притаился сзади Вор и зарезал нашего персонажа Там, смотрите, какая-то клякса-малякса внизу ползает Страшенная, да, это скорее всего тоже Какой-нибудь а, босс, судя по лакансу Опять-таки исследования совершенно а, новых в земель. Но ну, судя по тому, что мы а, находимся в замке, это тот самый замок, в который нам удалось а, добраться немного ранее. Ну что ж, смотрите, как легко и бодренько наш персонаж двигается по карнизикам. И вот оно, то самое древо, а, про которое, вокруг которого вообще и крутится весь этот сыр -бор. Ну что ж, а мы идем дальше. Наш персонаж, не отчаиваясь, двигается дальше почему-то по крышам. Видимо, нормальных ходов не осталось, и ему ничего не остается, кроме как двигаться по крышам. И опять какую-то дырочку, да, как, как будто специально для него она здесь была оформлена и, конечно же, залезает а, в нее и идет дальше. Тут у нас опять встречает NPC, который опять будет пытаться дать нам некие указания для дальнейшего прохождения. Т так как у нас это RPG, мы будем очень часто встречать вот таких вот персонажей и будем вести с ними определенного рода диалоги для того, чтобы скрасить наше а, путешествие и а, распределить время между боевочками. Ну что ж, поговорив с ними, мы идем дальше дальше. И дальше тут нас встречают уже необычные мобы. Мобы посерьезнее, я так понимаю, э, с которыми наш персонаж тоже без особого труда расправляется. Ну, подготовился, конечно, он не слабо, я как погляжу, да, и просто всех на раз он рубит налево и направо. Э, не составляет ему это никакого труда. Профессионал, блин, да, скилловый просто паренек попался, поэтому и рубит всех налево и направо. Да, еще раз по поводу графония. Графоний обалденный. Графоний кажется очень свежим и современным. И тут нам говорят о том, что мы выходим... Иногда будут нам попадаться не простые боссы, а именно сложные боссы. Тут какого-то а, золотого уровня босса, то, с которым придется вообще очень жестко попотеть. Не, не, не тот дракон, который был вначале нам представлен, а уже какая-то помесь, да, какой-то а, заблудший души полубога, а, который умеет общаться с драконами. Как мы видим, тут у него даже и деревянный или какой-то костяной черепок дракона а, в его коллекции Видимо, которые придают ему определенных сил Да, и этот парень будет достаточно а, жестким Особенно а, тогда, когда вы придете к нему в первый раз как мы видим, он у нас такой весь скрытный типок, а как только раскрыляется, у него, смотрите, куча рук таких сразу же образуется, которыми он готов нас калашматить аж до посинения. Но почему-то мне кажется, что для посинения нам а, хватит и одного удара, вот этой вот великолепнейшей секиры с перевернутым а, львом. Не хотел я бы, чтобы мне такое прилетело по голове, я думаю, очень больно будет. Я думаю, наш герой также не хочет с этой секирой связываться, но придется, как говорится, если хочешь пройти дальше, э, сумей совладать с этим боссом. Дальше ты не пройдешь, что называется. Придется э, с ним бороться, да-да-да, и... Естественно, надо будет применять совершенно все свои навыки Которые ты приобрел до этого Вы смотрите, как только бодренько он вертится Как будто он весит не 200 килограмм А всего лишь каких-нибудь 5-10 килограмм И, блин, как-то он очень юрко, смотрите, перемещается Этот босс Тут наш герой вызывает также духа на подмогу Сам при этом атакует какими-то тоже суператаками Но вдвоем с духом у них ничего не получается с этим боссом сделать Как видите, босс легко и просто-просто приплющивает нашего а, героя к земле, здесь еще парочку финтов, плюс еще у него рука, смотрите, какую то голову дракона, да, э, адовую превращается. И просто, видимо, какая-то неистовая стадия начинается у босса, он начинает калашматить, вся и все э, на своем пути разносить. В оконцове наш герой попытался, у него ничего не получилось, он просто-напросто берет нашего героя в эту самую драконью пасть и поджаривает его, как курицу на гриле. Блин, очень эффектный бой нам показали, конечно же, в концове. Поэтому трейлеру можно сделать достаточно много различных выводов, во-первых качество картинки, мне понравилось 9 из 10, качество боевки зачет полнейший, если похоже будет на Dark Souls, то 10 из 10, максимальный балл геймдизайн, как вы видите, тоже здесь на высоте, атмосфера присутствует а так как здесь RPG у нас есть своя история этого места с которой мы ознакомимся, конечно же в процессе прохождения, ну что ж вот такая у нас игрушечка Elden Ring и вот таким образом у нас будет выглядеть примерно геймплейчик Продолжение в данной игре. Да, я понимаю, что я наговорил с три короба. Возможно, ты зритель для себя найдешь какую-то полезную информацию, которая позволит тебе принять решение, стоит ли тебе покупать эту игрушечку и играть в нее или же а, нет. Надеюсь, чем-то я тебе помог в этом плане. А если же ты считаешь, что Братишка Скряч что-то не сказал, то, пожалуйста, поругай его в комментариях. Напиши ему, мол, ты что, ты упустил то-то, то-то, то-то, и я обязательно исправлюсь, как говорится, в следующем видео опубликую недостающий материал. Ну, конечно, для самых терпеливых и внимательных, как я и обещал. Релиз данной игры Elder Ring запланирован на 25 февраля 2022 года. Ну что ж, вот такой вот обзор-позор от братишки Скретча. А что ты думаешь по поводу будущего релиза игрушечки Elden Ring, дорогой мой зритель? Напиши, пожалуйста, мне в комментариях, мы с тобой непременно это дело обсудим. Ну и продолжай играть только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение, конечно же, следует.